Итак, всем привет, с вами снова я, Мизикл Кэт, и в этом ролике я хочу вас поздравить, Но встретить до конца этого видео, не пожалеете. В конце видео мы подведем итоги этого года, и будет поздравление. Удачи вам. Садитесь за комп, запасайтесь мандаринами, и приятного просмотра. Я бред такой, что оно не согласно со всем этим. закончился 2022 год. У нас был 2023 год. Что ж, давайте подведем итоги нашего канала. Итак, канал был создан 3 февраля 2020 года. И за все это время мы набрали 21 тысячу просмотров. Почти 22 тысячи. Что ж, поздравляю, А теперь топ-3 самых популярных ролика на моем канале. И первое место это Пояс, призрак. Первая серия, 5900 просмотров. Второе месяц достается видео про Бабайку. 3600 просмотров. А на третьем месте у нас клип Майкрафтер Рахим синяя ламборгини. 2800 просмотров. Ну а теперь подведем итоги года. Этот год выдался очень тяжело, как для нас, так и для жителей другой страны, которые не буду называть. Ну а также... Для нашего канала Баскуя очень часто уходил. <смех> Ладно, чё тебе подзадержался? Думаю, пора прощаться. Что ж, всем удачи, спасибо за просмотр, подписки, лайки, всем удачи и всем пока!